здравствуйте дорогие друзья приветствую всех любителей домашней птицы и всех птицеводов сегодня вот мы купили такие вот яички порода леггорн это яичная порода почему решили взять яичную породу у нас были разные породы и адрелерские серебристые и мастер грей это уже кросы идут и Red Bro. Ну, кроссы, кросы как я пробовал как там скрещивать кросы с обычными курями. Ну, получается, перед дня какая-то и плохо несутся. А вот именно легорн это та несушка, от которой вывели очень много пород курочек. Это, как говорится, основа всех несушек, можно сказать. Хорошая порода, старинная что самое интересное можно этих курочек в дальнейшем можно будет их размножать чего я и хотел по мясу они конечно небольшие кушают они не так много как вот например мастер грей У мастер грея очень тяжело угадать с кормами чуть-чуть перекормил они зажирели чуть-чуть не докормил они сразу сбрасывает яйценоскость Ну. Но... Они больше как бы бройлерного направления мастер грейп поэтому они очень хотят кушать и очень много кушают А эти курочки более не менее меньше будут кушать больше яиц будут нести но посмотрим итак сегодня мы закладываем их в инкубатор инкубатор у нас старинный наверное ему уже лет 15 назывался он как-то квочка по моему днище у него уже пропало это я уже вот с такого пенопласта сделал новое попишите, днище попишите. ну вот это такой пенопласт он крепкий вот его даже тяжело пальцами сжать в этом году сделал новое днище стенки еще более не менее крепкие вот эти уголочки оцинкованные он местами даже уже цинк начал слазить от времени ну ничего он живой хороший инкубатор на дно на дно мы поставили ванночки с водой вот ставим последнюю ванночку тут не обязательно такие ванночки можно одну большую ванночку с водой поставить доливаем их водичкой чтобы часто не лазить потому что вода испаряется в процессе инкубации и воду периодически надо будет по-любому доливать бумажка вот. а вода нужна для влажности да вода для поддержания влажности в инкубаторе это простой обычный инкубатор никакого тут влагомера нету ничего единственное что я его усовершенствовал сам много раз в процессе эксплуатации я видел его недостатки и усовершенствовал сам вот, сделал вот такой вот от компьютера, сын подогнал мне вентилятор, или как он там называется. Да, вот, и сделал вот такое вот днище небольшое, на которое ставят яички. Вот водичку мы под низ поставили, теперь устанавливаем это днище, на которое мы будем ставить яички. О, все. До этого мы его погоняли. Двое суток пустой. Проверили, чтобы работала вся электроника, все оборудование, чтобы работало. Работает исправно, температуру держит. Ну, старое, надежное. Итак, перед закладкой яичек, что мы делаем? Берем карандаш. Обычный, простой. Берем яичко. С одной стороны рисуем минусик. С другой стороны, вот с этой стороны. А тут напротив рисуем. Смотри, это как на камеру режим выделяется, как и желток внутри. Вот ты плюсик. поворачиваешь, смотри, как видно. Плюсик. И вот, допустим, сегодня мы с утра поставим их на, мини, на минусики. Для чего? Это чтобы не запутаться. Когда вы яйца переворачиваете, вы раз его переверну, перевернули на плюсик. Все на плюсике стоят. Вот. Потом раз, когда переворачиваете, на минусик поставили. Это для того, чтобы просто не запутаться. У нас без автоматического переворота. Да. Автоматического переворота нету. Тут когда-то были такие металлические прутики. Типа можно дно ездило, типа можно было переворачивать. Но оно не работало. Это проще поднять крышку, перевернуть вручную. Тут не, не так уж много. Мы 35 яиц всего закладываем. Нет, вот. тут больше влазит. Ну тут больше, тут что-то, или 80, по-моему, яиц ставят. Вот зарисую плюсик. Ну, нам больше не надо. И минусик. Яички мы купили эти. Вот, потому что у нас такой породы нету. И в дальнейшем думаем развести эту породу. Ну, может быть, петушка поменяем там, чтобы не было родственного скрещивания. Так что ставим их пока на минусики. И так закладываем сейчас весь инкубатор. Ну что ж, сделали мы закладку яичек. Вот они все стоят, красивенько. Переворачиваю я их два раза в сутки, не заморачиваюсь. Некоторые там и по 5, и по 6 раз переворачивают. И ставят автоматику. Но это у кого много яиц, конечно, там надо, чтобы был переворот яиц. А так я утречком встал, перед работой пришел, крышку снял, и вот так вот раз, раз, раз, на плюсики все перевернул. Ну, 5 минут я потрачу, ну, 7 минут потрачу времени. Потом вечером я делаю переворот, есть 2 раза в день, вот утром и вечером. И все получается, вылупливается нормальная цыплята. Все хорошо. И выход хороший. Все нормально. Главное не упустить водичку, которая там э, в ванночках этих стоит. Можно, я, я повторюсь, и большую одну ванночку. Спросите, как добавляю водичку в ванночки. Беру в чашечку воду, трубочку. И трубочкой вот так вот прямо через сетку добавляю в ванночки воду. Поднимать, не поднимать не ничего не надо. не надо. Яички так как лежали, так и лежат. Через 10 дней, ребята, начинаем охлаждение яичек. Как это делается? Пудричком пришел, открыл крышку, все отключил. 20-30 минут открытая крышка, яички немножко охладились, потом перевернул их, или сразу можно перевернуть и 20-30 минут подождать. Все, потом закрыл. И вечером такая же самая Процедура: как переворачивать яички и еще раз охлаждаете потом за пару дней до того как и цыплятки должны вылупиться яички уже не надо переворачивать они себе лежат спокойно и цыплятки с них вылупляются вылупляются они на 21 день все закрываем крышечкой все закрываем крышечкой Крышка у нас старенькая, но на следующий год надо будет сделать вот с такого пенопласта нормальную крышку. Окошко я тут тоже делал самодельное, потому что пришел, посмотрел, что там делается, все нормально. А так тут стояла какая-то такая маленькая дырочка, в которую ничего не видно, что там вылупилось, не вылупилось, непонятно. Сделал я тоже самодельные вот такие вентиляционные отверстия, потому что тут было... Вот такие вот маленькие, раз, два, три и в четвертый шнур вставлены, их не хватало. Эти отверстия пока закрыты, открыты вот только именно вот эти три маленьких, а потом я постепенно открываю все вот эти вот отверстия. Пробочки вот такие вот сделал, С пенопласта можно сделать вот такие пробочки. Вот. Все. Датчик тоже вставляется сюда в дырочку и трубочки. Зафиксировали этот датчик и все. Вот он снизу. Тут две лампочки обычных стоит и больше ничего такого серьезного нету. Так. Ну сколько ват, по-моему, 25? По-моему, на 25. Да, вот. да. Так, закрываем. Закрываем. Все. Инкубатор у нас готов к работе. Что мы делаем? Берем переносочку нашу, включаем ее. Включаем вот такой вот таймер времени, который включает и отключает вентилятор. Вентилятор он включает где-то на минут 5-6, по-моему, и раз в полчаса. Как раз хватает прогнать воздух по всему объему инкубатора. Включается вот этот через адаптер вентилятор. Вот такой адаптер тут. Ну, обычный компьютер. Все, включаем. Иди сюда еще? Да, удобно. О, все. Да. Это оно идет. Тоже, наверное. О, О. все, включил. Так, это мы включили. И дальше включаем реле времени тоже в розетку, в которой включены именно вот этот шнур, включены лампочки. На реле времени тут выставляется время, температура, температура, время вернее не выставляется, температура выставляется, и он уже автоматически то включает, то выключает лампочки и поддерживает температуру. Нормальная температура инкубации где-то 30 7,8, 37,9. Ну, можно 40, но я 40 не, не держу никогда. 37,8, 37,9 держу. И отлично все получается. Включаем. Вот идет оно так вот. После рядышком. Хватит места. Нет, не хватает. Надеюсь, О, все. Включилось. Все, мы его включили. И теперь он начинает работать да нагонять температуру выключился. Все, теперь включился. Да, теперь включился. О, Новое пока... купили. Все, зажглась лампочка. Все. Теперь вот она Оно показывает, куда лучше поставить. Он вернулся вот сюда. Так да, пусть сверху стоит. Вот смотрите, сейчас оно будет вот 21.8 пошла температура. То есть нагревается уже температура в инкубаторе. 21,9. Вот если видно, а нет, покажи как-то внутрь. Вот датчик вон он. Вот я им шевелю. Он должен находиться в районе яичек. Как раз на уровне яичек. Не дотрагивается. Да, лучше не дотрагиваться. Чуть сейчас подержи. Я чуть-чуть сейчас переставлю это яичко вот сюда, вот сюда допустим. О! Все отлично датчик как раз на уровне яичек стоит и температура вот она должна добежать до 37 837 нет 23 если надо добавить или убрать так вот этими кнопочками все регулируется это уже новенькая старенькая у нас уже сгорела давно она была ненадежная поработала что-то там года два Потом мы новое такое же а купили. Хорошее. Оно тоже года 2-3 поработало, вырубилось. А это уже более современное, красивое. Крышку, конечно, я потом переделаю. Надо будет уже новую сделать. У меня еще есть три инкубатора самодельных. Но они большие. Там идет на 200 яиц. Можно гусиные, можно индюшиные. Тут тоже можно и, и утиные, и индюшиные. Но там утиных яиц немножко другое. У по, -другому. Нас есть видео, можете посмотреть. Да, по другому там их надо опрыскивать водой чтобы была влажность у них это типа имитация что утка вышла с воды мокрая и сразу села на яйца хотя говорят что кутки вода не прилипает но все равно надо их опрыскивать сегодня 26 апреля проводы как раз Коронавирус бушует, на кладбище нас не пускают. Ну, мы вот так вот занялись полезным трудом. И решили поставить на инкубацию яички. Как раз так получилось, что сегодня нам их привезли. А так обычно мы со своих яичек инкубируем. Ну, желательно покупать у проверенных людей яйца на инкубацию. Ну, мы попробовали вот у этого человека купить. Посмотрим, что получится. Потому что один раз я купил с товарищем на двоих дорого, очень дорого. Купили э, яйца арпингтонов золотистых. Нравится мне эта курица, очень красивая. И что вы думаете, золотистых и кукушчатых купили. Они такие, как курочка ряба. Ни одного не вылупилось. 40 яиц, 20 таких, 20 таких, ни одного не вылупилось. Ключа. Итак, сегодня 26 число, повторюсь, 6 часов вечера. Сегодня вот мы их заложили, сегодня их уже трогать не буду до утра. Утром я приду и переверну их. Все, всем пока. Дальше будет. будем. будет. Проветрив... На да, день. Проветривать не надо их. До 10 дня просто переворачивать. Пришли, открыли, перевернули и все. Все, всем пока.